Финишное покрытие. Иммерсионное золото. Покрытие площадок иммерсионным золотом производится на линии, оснащенной автооператором. Автоматизированная линия позволяет точно выдерживать время обработки для стабильно высокого качества получаемого покрытия. Заготовки собираются в кассету и проходят подготовительные стадии – очистку, микротравление, активацию. Далее кассета опускается в ванну иммерсионного никелирования на 22 минуты для осаждения 5-микронного слоя никеля. В процессе покрытия параметры раствора контролируются и при необходимости корректируются автоматически при помощи дозаторов. После осаждения никеля заготовки промываются и перемещаются в ванну иммерсионного золочения, где на поверхности слоя никеля осаждается около 0,06 микрона золота. После финальной промывки и сушки заготовки проходят контроль качества и передаются на участок механической обработки.